День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов и очередной ролик о рекламном центре Diamond Profit Center Друзья, данное видео будет интересно тем, кто не может зарегистрироваться повторно в этом проекте Если у вас возникают какие-то проблемы, вы не можете обойти ту детскую защиту, которую выставил сервис в плане повторной регистрации с одного компьютер то есть точнее с одного IP вот если у вас возникают какие то проблемы с регистрацией то есть вы не можете это сделать вам там не дают и так далее пожалуйста высылайте мне в skype логин с которым вы хотите зарегистрироваться в этом проекте пароль я вам сам какой нибудь придумаю ваше имя вашу фамилию ваш телефон который вы хотите указать Электронный адрес. Этот электронный адрес должен быть уникальный, то есть с каким вы еще никто не регистрировался в данном аккаунте. Телефон аналогично, но это не обязательный параметр, я его могу всегда подправить. И, конечно, ваш Skype. Все, я вас зарегистрирую, вышлю вам ваш логин и ваш пароль от вашего аккаунта. Пожалуйста, работайте. Если вы хотите работать рекламодателем в этом проекте, то есть раскручивать этот проект, я вас с радостью приглашаю в свою компанию, вот, зарегистрирую вас под себя, под логин «Чайка1934». Вот, помогу вам купить рекламные пакеты, то есть вы переводите, например, деньги мне, я привожу эти деньги вам, если у вас не устраивают те варианты оплаты, которые предлагает вам э, проект Diamond Profit Center. То есть кому-то очень удобно платить через в обмане сейчас нет, Kiwi тоже, Киви э, отключили. Поэтому можете перевести мне на Kiwi либо на WebMoney, я скину на ваш баланс, э, на ваш логин. То есть сразу получите зарегистрированный логин с деньгами на аккаунте. Могу, в принципе, их купить вам сразу рекламные пакеты, чтобы вы не заморачивались. То есть я своим всегда помогаю. Если вы хотите в этом проекте зарабатывать деньги на партнерской системе или бы как работник, я также вас приглашаю в свою компанию, но, пожалуйста, не регистрируйтесь автоматически. То есть не нажимайте на кнопку «хочу раскрутить свой проект», то есть не регистрируйтесь подо мной на автомате. Напишите, пожалуйста, мне в Skype. Я вам вышлю реферальную ссылку людей, которые со мной работают. То. то есть вы будете в моей команде я вам буду также помогать просто людям которые хотят построить структуры в этой в этой компании Diamond Profit Center я просто помогаю людьми то есть я подписываю людей под своих рефералов то есть помогаю вам строить свои команды Такую помощь получает каждый э, член моей партнерской программы. То есть тем людям, которые мне поверили, я стараюсь э, платить только хорошим. Спасибо большое всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Нажмите, пожалуйста, нравится. Если есть вопросы, пишите в комментарии, звоните в Skype. Я всегда отвечу. До свидания.